Республиканский форум «Наш Татарстан» – это выставка лучших молодежных идей и проектов. И в этом году было подано свыше тысячи заявок. Сегодня на территории IT-парка финалисты представили свои работы различных сфер жизни. Форум традиционно собирает разную молодежь Татарстана – общественников, предпринимателей, молодых ученых. И за счет насыщенной образовательной программы созданы условия для доработки идей и проектов, общения с работодателями, поиск команды и единомышленников. Форум является основной площадкой по отбору и подготовке лучших проектов от Республики Татарстан для участия в федеральном, и окружных форумов. Знаете, они одинаково нужны все и по-разному. Здесь безопасность, к примеру. Даже деятельность проекта, это проекты связаны с безопасностью на дорогах. Есть социальные проекты, которые позволяют разным направлениям, отраслям, молодежной политики, социальной сферы, э, решать какие-то вопросы на сущной разные категории населения и молодежи в том числе. И важно то, что они находятся практичную реализацию. Где-то половина проектов. Э, в течение года мы их отслеживаем, они имеют возможность. Э, Дойти до какого-то логического своего завершения и быть реализованным ⁇ это самое важное. Проекты все настолько разные, значимые и довольно перспективные. А какие станут самыми лучшими и будут направлены для изучения и оказания поддержки в реализации в профильные Министерства предприятий Республики Татарстан, объявят на закрытие форума ⁇ Наш Татарстан ⁇ Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.